но все знают что вот это скумбрия а вот это голубая скумбрия по другому макрель называется теперь у нас есть чистые отушки. видно сразу что голубая макрель крупнее процентов на 30 у меня есть три сорта лука есть королевские шампиньончики вот интересно получится ли различить сорта лука в запеченной скумбрии и в запеченной мокроли. Теперь это уже почти два сорта лука: цветной, еле желтый и белый. По вкусу пока непонятно, чем они отличаются. Так, теперь делаю надрезы. Это скумбрия. Там две разных приправы для рыбы. Смаксила. И какая-то эстетика вкуса. Выглядит эстетика вкуса. Мне понравилось больше. Там все-таки соль есть, но равномерные фракции самой специи. И соль чувствуется сильно. Здесь сила смака. Это вообще какой-то крахмал. Есть красивые крупные фракции. Самый идеальный вариант из специй – это сделать самому специи натуральные. Взять перчик, кориандр и другие приправы и сделать все само, Сделать надрезы с рыбой и просто ее просаливаем, полностью проспецивать и просаливать. Скумбрия атлантическая и макрель, так называемая голубая скумбрия, а она тихоокеанская скумбрия. Специях в лучке. Королевские шампиньоны ждут своего своей очереди. Погрузиться в это блюдо. Это, конечно, а мы упаковка, тут давай, с людьми, Рыбку с грибами делаем. Флаг, там, ты жмешь ему руку. Ты услышишь, mm -hmm. мы, там, типа, вчера 20 миллионов так, ладно, да? я пошел. Ладно, я пошел. Рыбку Интересно. делать. То, что я заметил, да, то, что работаю с Гуглом, они больше даже сейчас берут людей, у которых нет одного успешного опыта, кто которых пять неуспешных провалов. Потому что таким образом человек понимает, что он сделал не так, если да. он анализирует и думает. Особенно сейчас когда рыбу сделаешь. жаришь. Сейчас, Надо ты, очень ты, ты, анализировать. Удалений, все больше они больше смотрят на то, что у тебя не получилось. Но если ты проанализировал, они готовы тебя поддерживать. Но сейчас все больше риска нужно. Все придумано. Сделать обычно. Чуть-чуть помажем майонезом. На перепелиных яйцах. Очень хорошо. вкусным. Думаю, майонез мелким тонким слоем будет не лишним на перепелином яйце. Делаем это все тонким, вкусным слоем. Погнали! 40 минут при 180 градусах. Что-то будет. Красивую рыбку. Запах слышим по всей квартире. Кому-то нравится. Кому-то... Буду дебустировать. 40 минут при 180 градусах. Это голубая скумбрия. Макролиус. Сухое мясо совсем. Жесткое, сухое мясо. Рыба крупная, выглядит классно. Но после запекания у нее сухое мясо. Здесь обычное скумбрие. При тех же условиях запекания гораздо мягче мясо. М -м, очень приятно кушать. из выводов скумбрия показала все свои лучшие вкусовые качества обычная атлантическая тихоокеанская скумбрия которая называется макрель М -м, выглядит красиво но способ приготовления нужен другой потому чтобы раскрыть ее вкусовые качества